В сезон цветной капусты хочется приготовить как можно больше блюд из этого полезного овоща, предлагаю самый простой рецепт, по которому она получается очень вкусной и нежной. Готовится такая капуста очень просто, достаточно ее немного отварить и обжарить в кляре. Подавайте такую капусту со сметаной, соусами, как самостоятельное блюдо или на гарнир птица мясу, рыбе. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Цветную капусту разберите на соцветия, выложите в кастрюлю и залейте водой, добавьте соль. Отварите цветную капусту до мягкости, на это потребуется 10-15 минут, после воду слейте. Яйцо взбейте, как на омлет. Обмакните цветную капусту в яйцо. Вкуснее тем, кто подпишется. Затем обваляйте в мяукея. На горячую сковороду с рафинированным подсолнечным маслом выложите соцветия капусты. Жарьте капусту со всех сторон до золотистого цвета. Мягкая внутри и хрустящая снаружи цветная капуста готова. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Продукты и их количество... Далее. Цветная капуста, 500 грамм. Яйцо куриное, 1-2 штук. Мюка, 3 столовые ложки. Подсолнечное масло, 50 миллилитров. Соль, 0,5 чайных ложки. Количество порций, 3. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем приятного аппетита, жду вас снова.